Конец времен происходит у каждого человека тогда, когда он возникает, выходит за границы времени. То есть он тогда попадает в вечность. Понимаете? То есть надо сначала развиться до этого состояния. А это происходит не одномомент. На это дается время. Время пути. Мы то где сейчас находимся? В пути. Вот когда вы свой путь закончите, горизонт догоните, выйдите за пределы этого горизонта, вот тут вас можно будет поздравить, потому что там времени нет, там начинается вечность и бесконечность. Она касается каждого, кто находится в этом пространстве, и вне вас, и внутрь вас. У вас все перестроится, перестроится ваша ДНК, перестроится состав этой молекулы, и все будет по-другому. То есть будет норма, но норма будет уже совсем другая. Группа сейчас семинар проводит в центральном офисе издательства «Культура». Вот они выходят тоже с нами на связь. То, что сейчас вы показали по строению позвоночника, оно очень помогает в плане того, что не только а, дает как бы возможность кальций образовывать да, в позвоночнике. Но еще хочу сказать, что возле позвоночника там же нервы идут, да, они отходят. И когда эти щеточками прочищаешь, то иннервация, она как бы идет вот в организм по ребрам и получается облегчение. Вот. И вот эта вот чувствительность именно получилась очень прям... Знаковые. Прям у меня было как бы поскребывание в, в, в этих самых под лопатками и это сразу ушло. И особенно очень хорошо помогло, вот как вы говорили, масло эпокалипта и святой воды. Это прям видно, как оно стекает по всем и нормализует. И вот эта боль или как бы такое вот давление было, оно ушло. Поэтому огромное спасибо. Благодарю вас. Спасибо вам. Огромное вам, пожалуйста. Так, Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ярослав. Тоже было видение. Перед началом работы с позвоночником увидел воду, гладь воды. Вода слева и справа, посередине волнорез. Он был природного происхождения из камней и уходил от моего взгляда к горизонту. Вот. А потом, когда мы уже концентрировались на работе после э, текстов, э, увидел, что этот позвоночник, ну, позвоночник, получается, у меня, был э, слева направо на экране видения, слева направо форма была у него неправильная, и он был серого цвета. Вот. Я, я понял просто, что это позвоночник. Вот. Справа, с правой стороны, в него стали заходить сферки, Они были... Ну, просто они как будто переходили от позвонка, от позвонка к позвонку, вот. И дальше увидел картину, что он у меня уже не слева направо стоит, а сверху, сверху вниз, получается. Изменил положение, вот, и увидел, что эти сферки стали фиолетового цвета и стояли у каждого позвонка, то есть они как будто окружили каждый позвонок. Вот, затем картинка сменилась, и сферки фиолетовые пропали, вот, но... Вроде бы на секундочку появились сферки золотые, и они сразу моментально впитались в межпозвоночное пространство. И я увидел, что позвонки стали не серые, не правильной формы, а идеально правильной формы, белого цвета, ну, как вот кости выглядят, и между ними вот как раз вот золотое, вот междисковое пространство было золотого цвета. И почувствовал, что позвоночник как будто он стал... Но гибким таким, ну, здоровым. Благодарю. Спасибо. А, Надо... что, да, действительно, вот у меня сейчас в настолько так, такая легкость, что сработала просто здорово. Ну, собственно, позвоночник человека это и есть посох отца. Мы поэтому Посуху, когда все приведем в порядок, и как раз и будем переходить в другие пространства и в другие времена.